Всем привет! С вами Амир, блог-прилансера. В сегодняшнем видео я сделаю обзор сервиса для покупки изображений shopdisk.bis. С помощью этого сервиса можно покупать картинки в известных фотостоках, таких как Shutterstock, Fattoria, Креатив Market по очень низким ценам, от 10 рублей за картинку. Также можно покупать векторы. Начнем обзор со сравнения цен. Давайте сравним цены на самый популярный сервис для покупки изображений Shutterstock. Перейдем на сайт shutterstock.com. Зайдем пописки. Это цены самого фотобанка. Так, мы видим самый дешевый тариф. 5 загрузок за 50 долларов Самый оптимальный 25 загрузок в месяц 229 долларов Цены, как мы, как мы видим, не дешевые Особенно для начинающих дизайнеров И давайте посмотрим Цены Через сервис Зайдем в раздел цены. Здесь у нас одно изображение с Шатерсплока или Фатолии. 1 доллар за изображение. Также можно покупать видео с Шатерсплока. В зависимости от разрешения от 10 до 12 долларов. При заказе от 10 изображений действует скидка. До 50 изображений от 10 до 50, 80 центов и от, от 50 до 100 60 центов до 540 центов самая дешевая 30 центов от 100 изображений примерно в 5 раз дешевле чем на самом автобанке также действуют акции различные акции выходного дня картинки можно покупать по 10-15 рублей Обычно выходные эти акции. 10 рублей, 10 рублей. Также можно покупать на Фотолии и коллекции на Креатив Макет. Shutterstock Кутаж это видео с сайта Шаттерсток. Здесь у нас есть раздел видео, можно покупать видео. Для использования своих проектов, например, сайтах или видео видеомонтаже чтобы купить картинку в сервис выбираем нам нужный нам фотобанк если это будет шатроток. есть два способа поиска картинок в самом сервисе первая, первая строка вводим например бизнес сервис выдает нам результаты картинок здесь можно выбрать размер картинки, добавить к картину и купить. Сегодня у нас суббота, картинки пошла в сайт. И способ, который использую я, это переходим на сайт Shutterstock, ищем нужную нам картинку. Я использую этот способ, потому что здесь изображения искать удобнее, они крупнее. Сейчас видео. Изображение. Выводим в поиски запрос. И, например, мы хотим купить эту картинку. У каждого изображения есть свой код. Копируем код и вставляем в строку диза. Он нам сразу ее ищет и предлагает размеры. Выбираем размер, нажимаем «Добавить в корзину». И далее переходим в корзину и нажимаем «Скачать». Далее картинка скачивается на ваш компьютер в папке. Также можно покупать картинки в коллекциях в Creative Market. Creative Market продается только пачками, то есть 18 векторов 2 доллара и так далее. Здесь они уже подготовлены по тематикам. В среднем от 1 доллара и выше. И что использую чаще я, это Покупка в изображений. Здесь можно купить более тысячи картинок за 5 долларов. Либо покупать их по отдельности. Стоимость по отдельности от 10 центов за картинку или, или век, векторное изображение. Покупается также, добавляем в корзину и скачиваем. Перед покупкой картинок необходимо пополнить баланс в сервисе. Нажимаем «Пополнить баланс» и выбираем удобный наш способ. Вводим валюту в долларах, вернее сумму в долларах. Указывается, снизу 1000 рублях. Нажимаем «Пополнить». Далее у нас переправляет переправляют на систему оплаты выбираете удобный способ и оплачивания также есть бонусы при исполнении от 15 до 50 долларов бонус 10 процентов сумме. от 50 до 115 процентов и от 100 долларов бонус 20 процентов сыны также имеется балок с картинками Здесь добавляются бесплатные изображения, которые можешь скачать себе на компьютер. Блок обновляется практически каждый день. Картинки высокого качества, есть растровые и векторные изображения. Их можно скачать абсолютно бесплатно. Сервис для закрытой регистрации, регистрация только по приглашениям, так называемым инвайтам. К этому видео я прикреплю несколько приглашений, вы можете им воспользоваться. Если они будут заняты, то пишите мне в личку ВКонтакте, и вам новые приглашения. На этом обзор закончен. Подписывайтесь на мой канал YouTube, ставьте лайки и вступайте в мой блог ВКонтакте. 沒有 annat disappointment